Привет, друзья! Очередной ролик от меня. В этом ролике я буду делать кольцо из проволоки. Но в этот раз у меня будет титановая проволока. Вот она, смотрите, какая. И кольцо я потом еще за засиню. Итак, значит, с чего начинаю? Начинаю с того, что мне нужно сделать первый круг. Буду делать вот на этот палец кольцо. На этот. Поэтому по нему и буду делать круг. Значит, делаю круг. Так, чтобы. Ну, это такое фантазийное кольцо. Оно какое угодно может получиться. Поэтому тут без особенных размеров я буду говорить. Так, надевается, снимается. И пошел заматывать кончики, собственно говоря первый конец замотался так. И сейчас я замотаю. Его. Значит, чем хороша титановая проволока? Хоть титановая проволока и жестче, чем латунная проволока. И труднее в работе. Из-за. В общем, у титана нет аллергии на кожу. И можно носить без дополнительных покрытий, серебрения и чего угодно. Вот, значит, вопрос возникает чаще всего такой. Собственно, где же взять титановую проволоку? И тут э, титановую проволоку надо поискать, короче, вот. Первый вариант это взять ее, можно найти в интернете, кто продает титановую проволоку. Конечно, ответ тот еще. Ну, что делать? Ну, кольцо готово, можно сказать. Это шутка была, как-то еще не готова. Вот э, э, в интернете. Значит, есть фирма такая, называется Ника Титан. Если набрать в, в Яндексе где-нибудь Ника Титан, она сразу вылазит, и они продают, собственно, Титан. Находится в Питере. Ну, ничего, можно... Кто-то тоже в Питере. Удобно. Дальше есть э, еще... Всякие барахолки типа Блашиные рынки. На них можно купить Титан тоже, да. Так. И вот у меня первый кусок проволоки закончился. Чтобы конец в воздухе не повисал, я его замотаю обратно на то кольцо, с которого все и началось. Ну, нет. Давай нормально фокусируюсь. Угу. Вот повернул. Можно даже внутрь возвести. Ну, кольцо я хочу широкое, поэтому я буду оставлять много места. Так. В общем, кольцо, по сути, получается такое, как будто бы из колючей проволоки свернуто. И, собственно, это прикольно. А еще вот в конце ролика я покажу, как делать покрытие синего титана. Я это делаю с помощью огня просто. И вот это покрытие, оно держится достаточно крепко. Собственно, само по себе оно не смоется, если не окунать кольцо в плавику и кислоту. Собственно, надеюсь, у вас ее нету. Оно может только царапаться со временем от трения с твердыми поверхностями, такими как.. Каменная какая-нибудь набережная, гранитная, или вы будете огород копать в течение месяца голыми руками непрерывно. И тогда он сотрется. Ну и есть еще всякие хромированные ручки, которые твердые достаточно. И, в общем, обо все-таки твердые поверхности синева может стираться. В целом, больше ни обо что она не сотрется. Ну и начинаю приматывать следующий кусок, собственно говоря. Оставляю где-то сантиметр длины на замотку. Делаю изгиб, поджимаю. Ну и такое фантазийную формы будет кольцо. Странное слово, фантазийное. Титан. Какой-то более скользкий, что ли. Он, вот, у меня все время выскальзывается из пассатижей. Ну и он еще серый. В этом есть некоторые прикольность его. В отличие от латуни и меди. Так, застрял уже у меня. Прекрасная работа. А что застрял-то? Главное сам сдвигается, когда я его хочу, чтобы он сдвинулся, он не сдвигается. Так, в общем, мне надо докрутить этот конец, чтобы он не кололся. Вот когда уже два витка есть, уже все проще закручивается. кольцо обратно так чтобы круглая на стала да так сейчас у меня проблема все ли его ну ладно я буду всю длину продергивать короче когда вот этот вот длинный кусок хвост не всегда удобно работать потому что хвост все время нагартовывается когда его перегибаю когда он совсем становится жестким очень трудно с ним что-то делать вот. ну, надеюсь мне все. раньше я доделаю чем хвост начнет ломаться так Сейчас у меня хлюпает, как будто бы. Так, завожу. Ну ладно, как будет так. Так, вот кончик завожу опять откручиваем вот дальше вот это кольцо Ой, вот этот конец. Вот идет сюда вперед и заматывается за следующую перекладину. Я его делаю вот с небольшим возвышением, чтобы объем кольца был больше. И сюда я его… Так, и второй виток. Дальше я их зажимаю внутрь, чтобы, Ой, поплотнее, чтобы они... Не того, чтобы зажать я согнул просто. Ну, ладно, так будет. Так. Выправляю, чтобы кольцо стало больше похоже на круг на данной стадии. Так. И заматываю обратно. И вот у меня Он замкнется сейчас наконец-то. Так. Ну, в общем, все повторяется. Повторяется. Так, так, так, И теперь я буду продольные стяжки запускать. Или еще одну. В принципе, уже красиво. Можно оставлять так. Сейчас еще вот одну сюда запущу, чтобы тут тройная, двойная получалась такая. Вот ну, кстати, можно и сюда Домотать тогда уж вот а я тогда тут кушу и, и вдоль начну снова хватать то есть получился некий каркас кольца который сейчас я буду усиливать в поперечными вставками значит какие важные моменты у каркасов у всех той подобных Важный момент заключается в том, что эта обмотка, у меня, допустим, идет линия, и она должна пойти через три хотя бы точки. То есть, если она будет через две точки, кольцо станет подвижным, а через три точки оно будет крепким. Ну, в общем, там три точки не позволяют делать такое шарнирное соединение, что ли, не знаю, по-русски как то сказать, короче. В общем, заправляю свой отрезок, который у меня есть. Загибаю его. Так. Так, вот я его загнул. Дальше его поджимаю. Поджимаю. В эту сторону его выкручиваю. И завожу сюда опять. так. Завожу его сюда опять. Вот он. Вот. Два звена. Два витка получилось. И теперь можно его с этой стороны заводить. Тут, возможно, один получит виток, но ничего страшного. Главное, чтобы три точки было точно. с этой стороны мне. Тут я подожму его, не заведу. Еще. Да заведу. Значит, я его скрутил, чтобы он был тоже пожестче. В принципе, титан тоже нагартовывается и можно этим пользоваться. Ну и домотаю этот кусок. И вот он уже вот становится. Крепость добавляется. Так, так, так, так, так. Беру следующий кусок проволоки. Угу. Тут у меня держится. Теперь вот эти надо сцепить как-то. Значит, вот я завожу проволоку и Сначала сделаем направляющий, который по пальцу будет заходить с помощью замотки, а потом их выведу наверх туда, к этим. Так. Угу. Вот, так, запутался, запутался, распутался. Итак, вот это я сюда вывожу. Так, вот тут два витка у меня. Значит, эту я сейчас подтягиваю и скручиваю, чтобы она стала жесткая. После скручивания, не только жестко, она еще выпрямляется немножко. Делают поворот. Завожу сюда внутрь. внутрь Так, так, так, так. И, и вот у меня такой направляющий тут. Вот она уже. Угу. И теперь вот это начинаю заматывать. Тоже можно немножко скрутить, чтобы она выпрямилась. Довожу сюда окном все же у меня стучит по окну дождь в феврале это дождь стучит по окну нормально делаю так Эту завожу сюда. Ой, я ее тоже надо скрутить. И главное тут не переборщить, чтобы не сломалось ничего вот с этим скручиванием. Так, это захватываю. Завожу сюда за эту так. За угу. и вот это подворачиваю подворачиваю еще и вот тут получается кольцо И опять выкручиваю чтобы линия стала жесткой и завожу сюда вот сюда вот и этот кончик доматываю вокруг этой моей проволоки важнейшее угу. Шик... кольцо получается объемной такой аркой так теперь это я заматываю сюда Уехал с кадра. Ну, в принципе, это можно оставить одинарные, и домотать вот это здесь. Вот это здесь можно оставить. О, так вот. О. Так, Ну и их надо еще несколько Таких направляющих запустить Сейчас я прервусь И потом когда закончу Засиню все Так, ждем секундочку Так, вот я докрутил кольцо вот оно Стало объемное Большое Идеально подходит Моему 20-му размеру И теперь Я его сейчас засиню для этого мне пригодится вот такая горелка. Из горелки сейчас пойдем газ. Выключу свет. Вот, видно, газ стал. Возьму пинцет. И... Кольцо начну нагревать. Ну и собственно вот так и происходит. Сейчас включу свет. Да что уж такое-то. Там, где кольцо нагревается, оно синеть будет. Сейчас будет видно. Сначала желтеет, потом синеет. Ну, как бы у у титана появляется оксидная пленка. Как пишут умные книги, оксидная пленка прозрачная. И она преломляет свет, короче. И там всякая интерференция, дифракция. Не знаю, что это значит. Но в общем, природа цвета тут такая же, как у мыльных пузырей примерно. Пленка получается достаточно крепкая. Единственное, что она вот ну царапается. Когда все поцарапается, можно опять заново нагреть. И все станет синим. Так, сейчас застужу. Ну и вот, что получилось. Было вот таким серым, стало вот таким синим. И вот кольцо, синее кольцо. Готово. Так, напоминаю, что в описании к видео будет м -м, сайт магазина, где можно купить титан. Также там будет... Хэштег Юра и Проволока, который можно использовать в Инстаграме. И если вы будете меня отмечать, я буду вас перепощивать себе в сторис. Также там будет что-то там еще. А, ну ссылки на мои соцсети там будут. В общем, вот там будет мой имейл, если вдруг кому-то что-то надо спросить мне лично. Ну, в общем, вот. Всем спасибо, пока.